Друзья мои, все привет! Так, сегодня мы с вами, я сейчас усаживаюсь поудобнее, сегодня мы с вами напишем такой вот пейзажик, какое-то горное лесное озеро, да, на фоне елочек, гор. Тоже нашла эту работу в интернете. Как бы не, не знаю, чья работа. Значит, смотрите. Рисовать, рисовать я буду у меня листочек акварельная бумага грунтованная. Вот. Вы также можете взять хоть бумагу, хоть холст. да, Не обязательно грунтованную. Работать я сегодня буду гуашью. Хочу попробовать такой пейзаж написать гуашью. Вы смело берите, кто работает акрилом, берем акрил, кто хочет маслом, работаем маслом. Я думаю, что получится акрилом, маслом даже лучше, красивее, чем гуашью, потому что ну, гуашь это все-таки, не знаю, я к ней отношусь так, хотя делаю да гуашью шедевры такие. Ну для меня это больше такая вот детская красочка как бы хотя есть картины очень классные пишут именно вот гуашью вот ну а я себе такую вот скажем так сложную да, задачу поставила буду а, работать такой пейзаж делать ну по итогу вы можете внизу до да, увидеть готовый результат а я пока вот сейчас снимаю как бы я не знаю что у меня получится ну то есть что получится то получится итак <клёплёп> Ну, естественно, если вы работаете маслом, акрилом, можете брать холст, да, можете также загрунтовать, только маслом по бумаге, это обычная сама дешевая бумага, по ней лучше, ну, загрунтовать ее. Есть специальная для масла, да, бумага, на ней как бы так можно делать, но, в общем, давайте начинать, да. Меньше болтологии всякой. Давайте разделим наш листочек приблизительно. Карандашик, обычный простой карандашик, пополам я делю. Для того, чтобы... Формат вертикальный, да? Для того, чтобы нам найти, в принципе, наши горы. Вот если верхний еще квадрат поделить пополам, то где-то гора у нас не посередине, самый пик, Да а чуть-чуть вот сюда смещен. Ну, то есть вот он как-то у меня вот так вот там идет. А, там несколько их. Опять-таки, да, повторю, э, всегда повторяю и еще раз даже повторю, что я не буду делать какую-то прям <coughs> точную копию. Вот сюда куда-то выше середины, вот тут где-то она там э, за елками уходит. Не буду я делать точную копию. Берем сюжет и уже... То, что нам вот понравилось, да, мы его показываем. Намечаем какие-то вот, ну, красивые склоны, холмы вот эти вот. А, здесь вот я вижу такой вот прям поменьше. И примерно приблизительно мы вот это вот, да, то, что вот нам нравится, мы показываем. Берем сюжет за основу и а, как бы создаем уже свое. Это горы дальнего плана у нас. Но вот здесь вот есть. У нас еще такие, как такой, скала, обрывчик. Здесь вот он такой вот идет. Это уже будет более четко, покажем. Вот так. И здесь куда-то там, вот за елками, он туда куда-то уходит. Дальше, дальше, дальше. Наши ёлочки. Значит, смотрите, линия горизонта, вот примерно где у нас а, вот эти вот скалы заканчиваются, да, и начинается а, вот а, трава, да, вот это вот а, трава, полянка или лужайка, что здесь такое. Вот, в принципе, вот это как бы можно считать за линию горизонта. И она у нас находится, так вот я сейчас тоже а, сравниваю, ну, вот от середины чуть-чуть ниже, вот где-то вот здесь. То есть вот это вот эти скалы, да, будут... А вот здесь где-то эта линия горизонта. И здесь что мы, мы видим? Мы тут видим какой-то кусточек. Небольшой. Кусточек темненький. Чуть-чуть ниже тут будет у нас елочка. Елочка, елочка, елочка. Вот так вот раз наметили, да? Елочка показали. Дальше. Где у нас берег будет? берег, опять-таки, если смотреть середина, да, вот у нас видно, что он вот так расходится, да, вот эту вот центральную часть, так, то есть, ну, сколько мы отступ, отступим для вот этой э, полянки, да, ну, пускай вот так, типа, да, немножко, много не надо. То есть, смотрите, вот эту центральную чуть-чуть смещаем, вот здесь она, пускай будет, не надо лепить ее вот четко посередине, то есть, от вот этих вот каких-то э, деталей четко посередине уходим всегда. Даже если у вас там какая-то фотография классная, да, вы сфотографировали место, а там какой-то главный объект, вот прям посередине. <coughs> Убираем, смещаем. И смотрите, не рисуем воду, рисуем берег. А, куда он у нас уходит? Ну, приблизительно вот сюда, да. У меня формат немного длиннее, поэтому я как бы, может расходиться с тем оригиналом. И вот я рисую линию берега. Вот она у меня. Вот так вот. Как-то вот так вот и сюда пошла. И здесь, опять-таки, смотрите, берег. Вот у нас здесь закончился, да, он. Вот этот край сделаем либо чуть выше, либо чуть ниже. То есть, вот, чтобы не было оно на одной линии. Ну, вот проведу я, да, где он у меня здесь. Вот он, да, где-то. Ну, я его сделаю чуть-чуть хотя бы, чуть-чуточку. Но, чтобы он был у меня разный по высоте и вот я намечаю вот так вот вот так вот вот так и здесь на переднем плане у нас будет здесь какой-то вот так здесь кустик какой-нибудь там поменьше а вот здесь опять-таки не ставим его посередине то есть какой-то вот здесь кусток и рыжеватый будет у нас где-то вот здесь вот таким образом мы наметили, да. То есть, вот у нас линия горизонта туда пойдет. Дальше. Елки-елки. У нас вот здесь будет елка такая высокая. Примерно смотрим. Вот холмик наш, да. Она у нас чуть-чуть выше холмика. То есть, вот поставили ее, да. Где она у нас? Основание приблизительно. Где-то здесь у них будет основание вот. Вот здесь и вот наметили ее раз раз раз вот она одна елка там где-то рядом с ней еще елка здесь пониже елка это вообще какая-то такая вот прям вот такая вот кривоватая косоватая вот такая елка дальше эту мы показали вот здесь так, смотрим, чтобы они одинаковые не были. Повыше чуть-чуть делаю. Вот опять. Ну, тут поменьше, да. Вот так вот показываем. Там где-то еще макушечка видна. Вот здесь пониже елка. А тут тоже какой-то краешек елки выглядывает. Вот, вот так показали. И на берегу, на берегу у нас тоже здесь будут расти какие-то кустики, кустики, кустики. Здесь такой поменьше, здесь такой побольше, здесь тут ржеватый. Ну, то есть, это потом мы покажем. Вот он наш, такой, видите, не особо даже какой-то там выписанный, вырисованный. То есть, схематично-схематично все это дело показали. Итак, я беру кисть синтетику такую вот она так 12 номер ну тут десяточка наверное не 12 вот водичку и сначала я начну с неба я возьму соответственно что я возьму белилки так сейчас я возьму мастихинчик и добавлю себе на палитру белилки. Голубенький и ну, розового у меня. Набор у меня, кстати, от Сонет. Сейчас вам покажу. Вот таким набором я работаю сегодня от Сонет. И здесь розового нет. Я буду использовать красный у кого есть какой-то розовенький берите что-то типа кармин либо возможно краплак красный если у вас есть берите так добавляю себе на палитру немножко красненького так как красочка сохнет да у нас гуашевая будем добавлять постепенно по чуть-чуть это не масло так, синяя, ну, вот такая синяя, просто синяя. Разбели, она у нас будет голубенькая. Если есть у кого а, ультрамарин, берите ультрамарин. Он красивый будет для неба. Мне нравится для неба ультрамарин. Он такой более в разбеле нежный, что ли, получается красивый. Так, запасайтесь салфетками, либо бумажными полотенцами, что у вас есть, чем вам удобно. И начинаем работать с нашим небом. Слегка смочила кисточку, смешиваю, беру белилки. Вот, наверное, в сторонку вот так уберу себе. Голубая. Вот такой делаю нежный голубой. Пока светленький. И начинаю закрывать. Кисточку старайтесь держать. Вот всегда там, неважно, чем вы пишете. Добавила еще синего побольше в края. За краешек. Для чего вот делают большие кисти, да, на длинной ручке? Для того, чтобы у вас живопись не была, знаете, вот как прям очень выписанная, да, вот когда вы близко держите, так э, невольно хочется вот его выводить все идеально, да. Живопись это как бы, ну, не особо любят. Если только вы, конечно, не пишете что-то там гиперреалистичное. Держим за краешек кисточку и смело-смело заполняем наше небушко. Краска э, не жидкую делаю. То есть э, водичка я сильно не разбавляю. И вот доходим мы ну, примерно вот так. Да? Где-то больше я добавила вити белила, где-то более светлые такие мазочки. А где-то более темненькие вот в углы я прям возьму сейчас еще посинее сделаю и даже можно капельку красного добавить такой вот вот видите капельку вот уголочком прям кисточки беру и в этот голубенький добавляю чтобы такой вот грязноватый получился скажем так и вот так вот я сделаю потемнее и вот в светлый, видите, перехожу, он постепенно сам высветляется. Как бы получается плавный переход. В масле, конечно, можно это сделать более аккуратно, да, плавно. Вот так. Дальше кисточку промываю. хорошенечко и сейчас я смешаю красненький с белилками то есть вот там вот за горой вот я возьму белила в стороночку вот не совсем удобно видите она жидкое конечно удобнее на такой палитре вам показывать но так как вот красненький с белилками так как оно течет вот неудобно такой вот розоватый оттеночек да и начинаем вот там вот за горой за горой там есть у нас такие вот оттеночки. Прохожу, захожу, если что, не стесняемся на гору. Добавила еще чуть красного, вот так вот, пока подвижная гуашь. Вот с этой стороны. Вот там где-то, да, уходит елочки. Мы потом пропишем все это с вами. Больше белила кверху. Вот так вот. Заполняем, заполняем. И теперь в этот красненький, вот этот разбеленный, я возьму, добавлю голубенького. Вот такой нежно-фиолетовый, да, получился. Вот кое-где можно в него вот так вписать еще, допустим, такой оттеночек. Чтобы у нас небо было да, такое интересное. И сейчас беленьким цветом мы с вами попытаемся сделать облака. То есть они у нас это я беру беленький. Они у нас где-то вот здесь, на стыке вот этого вот красно-розового вода и голубого. То есть где-то вот здесь, вот так вот я уголочком кисточки вот вращаю и низ чуть-чуть подрастягиваю, чтобы макушечка у облаков была более четкая, вот где-то боком поставила, то есть вращайте кисточку, они тогда получатся облака более интересные, и как бы, ну, и низ растягиваем. Более естественные такие получатся. И в облаках, знаете, вот когда вы пишете, что вот не получается, либо сложно облака писать, вы главное делайте их, знаете, не особо задумывайтесь, где они и как пойдут. Облака это такая э, субстанция, да, назовем ее так, она меняется и одинаковых их нет. Поэтому если у вас получится там какие-то не как у меня, да, либо не как на оригинале вообще не парьтесь по этому поводу, потому что, я же говорю, они могут быть абсолютно любые. Абсолютно. И поэтому, если у вас какие-то получатся свои, да, и бог с ним, пускай такие и будут. Вот я кисточкой вращаю, вращаю, создавая какие-то интересные им формы. Ну, снизу вот это правило, да, макушечка более четкая, низ больше такой вот, Тает, тает, расплавляется, как бы, да, с основным цветом неба. Вот, беру белилки, вот так вот кручу, кручу, накручиваю, и низ, хоп-хоп-хоп, вот так вот смягчило. Здесь вот сделаю, добавлю вот так вот как-нибудь, интересно. Слоями они идут, вот, то есть, видите, вот, а, вот один слой ряд облаков да растушевали дальше чуть ниже вот сделали да слои дальние ближние то есть вот так ну пускай у меня вот здесь такие будут низ немножко растушевала вот здесь хочу более почетче сделать вот прям еще раз пройдусь да и не забивайте полностью, знаете, вот а, тоже вижу такую ошибку. Вы поймите, что вот облако, если оно есть <coughs> какое-то, да, а, не обязательно оно будет а, все именно а, белое. А, в нем где-то могут а, мелькать теневые какие-то моментики. То есть, ну вот, к примеру, да, этот кусочек возьмем. Видите, вот белый, в нем окошко голубенькое. Потом еще белый. То есть, ну, понятно, да? Вот эти окошки темненькие, они вполне-вполне могут быть. Вот остатками краски. Где-то здесь еще вот так вот повожу. Ну, все, достаточно. В принципе, достаточно. Теперь мы с вами сделаем подложку под нашу гору. То есть, слоями, да, постепенно. Небо, горы, двигаемся вперед. Для этого я смешаю синенький, красненький и получу такой ну, грязно-фиолетовый естественный оттеночек. Вот я смешала синенький, красненький. Красненького побольше, видите, фиолетовый, но э, с большим добавлением красного, то есть он э, больше краснит, фиолетовый этот. И вот начинаю создавать а, холмики наших гор. Вот так. Движение, а, опять-таки, всегда, да, говорила вам, помните, а, у гор они такие вот ровные, никаких закруглений. Это горы, скалы, там, да, они у нас а, больше такие вот. Рубленные мазочки. Вот сюда. Там вот где-то они идут. Вот здесь выступает. Видите, я по диагональке делаю либо так, либо так. Ну, вот наклоны меняю, но никаких вот таких вот закруглений каких-то. То есть это горы. Эти у нас сюда идут, это у нас туда идет. Теперь я в этот цвет прям добавлю, хорошенько, хорошенько белил, вот такой получился. И вот так по стыку вот там пройду, введу ее на дальний план. Как показывается дальний план, да? Дальний план у нас, то есть не... Вот, смотрите, видите, этот цвет, вот он такой естественный фиолетовый. Вот это вот пейзажный фиолетовый цвет. Не ядрёный именно, а вот такой. Э, что говорила, уже отвлеклась и забыла. Э, да, кстати, дальний план, вспомнила. Э, он у нас ничего там четкого мы не видим, да? И поэтому, то есть, если мы хотим показать даль, далёкую-далёкую далекую даль, да, то а, меньше делаем вот этих каких-то четких линий, да, границ, вот как здесь, видите, она смазанная. То есть можно было маслом сделать более, конечно, там а, смазанней, но у нас с вами гуашь. Поэтому мы работаем вот так. И вот сюда пониже я постепенно... В этот фиолетовый добавляю белилок и делаю его таким вот светлым-светлым сюда вот к основанию. Но смотрите, вот куда вам надо, да, это, этот холмик перекрывает, да, то есть тут такое вот треугольное, да, движение. Здесь, вот здесь, вот так, да, холмы двигаются, то есть так я мазочки, в принципе, и наношу вот так тоже мы там особо ничего не видим у нас это там все очень далеко вот как бы растушевывая таким вот образом вот там за елками прорисуем обязательно потому что а, у нас чтобы потом у нас было, если где-то елочки будут просвечивать, да, чтобы у нас был как раз-таки фон какой-то там. Опять делаю синенький с красненьким, такой вот грязно-фиолетовенький. И вот этот план, да, передний, вот эти холмики обрыв вот этот склон вот я его показываю где-то вроде бы здесь он у меня был так вот там за елками его видно здесь как-то вот так пойдет добавила больше синего то есть фиолетовый этот меняю то есть где-то больше красного где-то больше синего пускать так будет поинтереснее так сюда пошли вот так и вот где-то там за елками он будет там его в принципе особо не видно вот так и склон вот этот вот он у нас вот сюда идет. Чуть-чуть добавляю белил. Тоже разные, чтобы оттенки были. Добавляю где-то белил. Но вот как они, вот эти вот склоны идут, так я их и прорисовываю. Мазочки эти наношу. Да, вот так прям раз. С широкими мазками я работаю. То есть особо там не пытаюсь как-то... Мельчить. Вот так. Сделали передний план. Кисточку промываю. Хорошенечко промываю. И сейчас я себе добавлю свежих чистых белилок. Сейчас мы с вами сделаем снег да, на горах для снега я смешаю для макушечки для теневых частей я возьму белила и капельку капельку голубого туда вот он беленький но нежно-нежно голубой и вот начинаю прорисовывать наши макушечки да вот а, гор где у нас там снег лежит вот здесь легкими движениями как бы показывая а, склоны вот к примеру здесь вот так склон пойдет да и вот даже по голубей чуть-чуть сделаю чтобы было видно что он все-таки у меня теневой вот вот такой вот так раз а здесь как-то пускай пойдет вот так вот. По форме склона. Вот с этой стороны пускай вот так пойдет теневой. А эта сторона будет у меня немножко освещена. Вот так вот короткими мазочками я спускаюсь. Полностью не перекрываем весь цвет наш теневой вот этот вот так легонечко-легонечко вот здесь пускай будет потемнее вот так где еще у нас можно сделать теневой ну вот тут где-нибудь Ну, вот так пускай, да? Здесь можно сделать вот так. Там спускается как-то интересно. Прям такой вот крутой прям холмик. И вот здесь тоже, с этой стороны, у нас тоже здесь такой вот кусочек более теневой. Как-нибудь вот так пускай спускается. И вот туда дальше он растаскивается. Посветлее границу, чтобы не такая темная была, да? Уводим его на дальний план. Вот так. Создаем какую-то массу, такую снега. Вот здесь пускай будет тоже голубенький. И то есть, смотрите по склонам. Делаем, чем круче вы будете вот эти вот да, наклоны делать, тем у вас будет склон, склон э, круче. Я что-то Заговариваюсь. Прям. Вот здесь добавлю синенького, чтобы у нас как бы было и солнечная, да, часть горы там где-то у нее и теневые бывают, встречаются. Так, пока у меня голубенький не высох на палитре, я поработаю с вот этим вот главным, да, этим склоном, обрывчиком этим. И вот здесь тоже, вот он у нас вот так вот даже даже побелее нежно-нежно чтобы он был у нас такой вот поярче и вот такими вот мазочками я показываю что он у нас такой вот крутой этот обрыв вот здесь Граница четкая, да, чтобы он у нас как бы на передний план выходил. Вот так. Здесь тоже подчеркаю так немножко, но там у нас в принципе за елками не особо видно будет. Так, здесь тоже делаю границу такую четкую. Здесь как-то вот так вот у нас идет. Вот так здесь в эту сторону спуску вот так и там дальше тоже немножко покажу за елками там особо видно не будет теперь беру прям беленький и вот где вижу у меня там прям четко лежит снежок такой прям беленький вот я его сюда добавляю где вижу пошел спускаться да в основном он беленький вот тут вот по краям где такие вот то есть и голубенький и более беленький светленький так здесь как у нас вот здесь более четкая граница Мазочки тоже, обратите внимание, как вот я наношу, где-то у меня они более вертикальные, да, где-то вот диагональные, какие-то более протяжные, да, дело вот как здесь, где-то более коротенькие. Беру беленький и вот здесь тоже на макушечках я положу поярче снежок. Вот так. Кое-где побелее. И теперь я смешаю красненький с белилками. Сделаю розовенький. Нежно-нежно розовенький. И это будет у нас освещенная часть снега на горе. Вот мы ее прокладываем где видим вот так где-нибудь вот здесь как-нибудь меняю интересное направление кисточки, чтобы было повеселее поинтереснее. где-то сюда краснинки тоже. Вот такие, видите, сложные у нас получаются горы. Куча всяких оттенков там макушечки вот эти. Вот так. Вот таким образом вот здесь сливается с небом, добавлю еще белого снега. Вот смотрите, сделала, да, мазок, раз его сюда потянула. Вот такой вот склон получился. Вот так достаточно да прям достаточно сейчас вот кисточку смочила и влажной кисточкой сделаю вот здесь вот прям вот водичку набираю а сделаю чтобы у нас гуашь растворилась вот здесь меньше мазочка вот сейчас я увидела она такой грязноватая чтобы отделялся, видите, сразу вот начинает как граница мутная, да, и переходит уже в более четкую, вот вот так лучше будет. То есть, видите, я по ходу дела уже смотрю, экспериментирую, вот, видите, теперь более четко стала вот эта часть переднего плана, да, от дальнего отделилась. Ну, просто водичка я взяла как бы и смешала те оттенки, которые уже у меня а, есть там. Дальше хватит нам возиться, да, уже с этой горой. Да поехали дальше с вами. Так, что мы сейчас с вами сделаем? Давайте добавлю я на палитру зеленый цвет. Вот такой у меня зеленый. Не знаю, как он, просто какой-то зеленый. Ну, не изумрудный, ну, что-то типа травяного, наверное. И травяной он темнее. В общем, просто зелененький. Красивый, яркий, зелененький цветик. Набираю я из баночек, если что, вот таким вот мастихином, как лопатка, очень удобно. зачерпнул и набрал. И таким зеленым, соответственно, в пейзаж я не пойду. Это неестественный цвет. Я его беру. Так, видно там, я показываю, а не знаю, видно или нет. Так, и добавлю сюда синего вот так вот даже побольше синего так и чуть-чуть себе добавлю черного чтобы было все-таки такая теневая прям темная темная зелень для чего это надо для того чтобы у нас потом вот эти вот какие-то блики, да, вот эти яркая зелень, уже более такая вот желто-зеленая, смотрелась ярче. И вот добавляю сюда черного. То есть смотрю, чтобы у меня был темно-темно-зеленый. Вот, вот такой прям вот. Вот вот это оно. Сильно не буду. Прям очень, да, чернить, темнить там. И здесь вот у нас а, мы определились, да, что у нас здесь вот эта вот линия горизонта. И так как это трава, это горизонтальная поверхность, вот мы ее и закрываем горизонтальненько. Мазочками закрываем. Вот. Так, там у нас кусточек. Еще чуть-чуть черненького добавила вот сюда в края. Можно сделать потемнее. Там у нас деревья, да, вот это вот а, а, елки эти. И там будет тень от них, то есть там будет темно. Так, вот здесь делаем поровнее бережочек. Вот такой красивый цвет. Так, я сейчас себе добавлю еще, друзья мои, красненького. Красненький тот же. И коричневенького. Коричневый в этом наборе есть красно-коричневый, а есть э, просто такой вот. Не знаю, они названия не подписаны, и поэтому я называю вам, ну, примерно, да, чтобы, чтобы ориентировались. Ну, в комментариях я пишу название, да, красок. Ну, здесь я напишу, что красненький, коричневенький, там такое. Вот, вот такой обычный коричневый, такой древесный оттеночек. Вот я его тоже себе добавлю. Так, мастихин протираем поехали дальше так здесь у нас будут там кусточки кусточки да вот здесь бережочек и теперь я беру коричневый кисточку не вытирала то есть она в этом зеленом набираю коричневый вот видите коричневый залезла черного туда кисточка в зеленом грязно какой-то коричнево-зеленый у меня получился и вот здесь я добавляю уже в этот зеленый вписываю ну, бережок такой здесь травка более такая коричневато грязная какая-то также вот здесь край бережочка делаем через вот такие коричневато-грязные. То есть не сильно широкие. То есть он у нас тут небольшой такой есть. Где-то можно коричневенький его тут в тень тоже добавить. Вот таким вот образом. Так, здесь у нас кусточек. Теперь я кисточку промываю. промываю и делаю опять свой зеленый черный темный и вот здесь где у нас будут елки я пока закрою вот можно наметить себе пока где они у нас как они у нас тут здесь вот так да вот так одна там где-то еще будет кусочек а где-то тут пониже еще и вот здесь так ну я не хочу ее делать в эту сторону я вот так в эту сторону загну ее да так почему бы и нет <coughs> так дальше рядом с этим кусточком у нас тоже здесь елочка растет вот так пока вот эти вот палки от елок рисуем так вот здесь у нас елочка не сами елки а палки да вот так здесь пониже где-то туда она пойдет а тут какой-то краешек будет выглядывать. Ну, возможно, где-то там за этой, да. И вот здесь закрываем вот это все. Внизу у нас очень-очень <coughs> темно. То есть елки, веточки такие вот раздельные уже, да, чтобы э, гору было видно, они вот здесь повыше. И чем ниже тем темнее чем темнее сделаем тем у нас будет прикольнее и ярче смотреться вот эти яркие кусочки перед елками которые и здесь тоже закрываю работаю этой же кисточкой все друзья плоская кисточка синтетика такой простенький наборчик дешевенький по моему даже что-то из детского брала уже не помню даже вот так закрыли возьму больше такой вот зелененький добавлю в этот черный ну, чтоб просто отличался и вот тут вот прокручивая вот так на вот так вот так вот так вот так натыкаю этот кусточек чтобы он у нас не потерялся. Основание кусточка горизонталь, да, поддерживаем. А вот дальний, вот этот кусочек, да, я его более с добавлением а, черного. Вот так, вот так, он у нас. Делайте красивый краешек вот уголочком кисточки, когда натыкиваем, синтетика, она так вот распушается, да, и вот что-то имитация каких-то а, листочков получается. Вот таким темным пятном он там у нас на фоне вот этой вот горы виднеется. Дальше я сейчас себе добавлю на палитру желтенького кисточку промыла. Беру желтенький, желтенький тоже обычно что-то типа желтый средний, что-то такое, вот желтенький. Добавляю себе желтенького где-нибудь в стороночку. Не забывайте, друзья, ставить пальчик вверх. Прожамкайте. И вот в этот черно-зеленый да, я добавлю желтого. Вот мне нужно, знаете, получить что-то, даже коричневинки можно, вот такой вот э, болотный, да, скажем так, болотный оттеночек. И теперь, смотрите, вот от основания, да, мы вот так вот начинаем вертикальными мазочками от бережочка добавлять таких оттеночков вниз как бы отражение зелени вот этой всей нашей водички. Где-то можно потемнее, да, где вот у нас деревья, они же где-то темнее, где-то светлее. То есть тем самым как бы у нас разные вот эти вот отражения будет где-то. Вот здесь даже с голубинкой, с такой. Но сейчас мы зелени нанесем сначала. Вот так. И добавлю я еще вот такое вот у меня что-то типа бирюзового есть, оттеночка. Сейчас он нам для водички нужен будет. Добавляю. Либо смешайте что-то такое, типа, э, синий-зеленый, ну, что-нибудь такое, синий-зеленый оттеночек можно получить. Так, и сейчас, смотрите, здесь у нас будет немножко отражение от э, розовых облаков. Вот я беру сначала э, белилки, красненький. Делаю розовенький. И где вот у меня, где-то здесь посередине, будут такие вот розоватые. Ну, вот так вот смешиваю с зелененьким. Потом можно сверху зелененький еще пройти. Как бы не страшно. Ну, вот где-то так вот серединку показали, да? Вертикальными мазочками. Дальше. Дальше. Я смешаю с белилками вот, вот этот бирюзовенький. Вот ведь он такой красивый оттеночек. Вот для водички как раз таки классно будет. И вот сюда аккуратненько, не спеша, захожу чуть-чуть в красненький. Ну, чтобы как бы был такой плавный переходик. Да, как бы сюда, вот в эту сторону этого бирюзовенького добавлю. Сейчас на передние кусты, вот эти вот на переднем плане, которые, да, особо я не обращаю внимания. Мне нужно сделать воду сначала. Потом поверх уже, когда просохнет, мы уже тут добавим. Дальше делаю по насыщеннее бирюзовый. То есть добавила больше этой бирюзы. В края я ухожу потемнее. Ну, опять-таки, захожу сюда, вот да, в предыдущие оттенки. Теперь в этот бирюзовый разбеленный еще синего добавлю в край еще вот такой вот темнее оттеночек так суховато идет с водички чуть-чуть добавлю. Когда грунтовала, такие бороздки остались, и они, видите, плоховато закрашиваются. Вот так. Пускай зеленый, вот этот наш, который мы сейчас отражение делали, видите, подмешивается. Это нормально, классно вот так где-то по розовенькому немножко пройду. сюда в край сделаю более темного синего даже вот возьму еще вот синего чуть-чуть вот так на край кисточки и вот здесь прям самые края вот покажу так, вот так закрасить вот так Закрыли, да? Здесь очень сильно розовый. Сейчас остатками краски пройду, чтобы у меня был он слегка розовый. Кисточку промываю. Беру опять вот этот болотно-зеленый. Так, у меня подсох. Я его делаю заново. Коричневый, зеленый. И сейчас опять вот так раз резкими движениями кисть у меня стоит горизонтально не заваливаем вот эти вот сами край берега и отражение соответственно делаем разные да вот сами вот этот вот мазочек где-то он более длинненький, где-то более а, коротенький. То есть деревья у нас же разные, да, там по длине. Вот, соответственно, и мы показываем разные. Вот так. Сюда чуть-чуть даже таких вот темноватых, с добавлением капельки-капельки черного. Вот так. Вот здесь, видите, прям вот не хочет прокрашиваться. И меня это прям вот не устраивает. Я сейчас возьму водички побольше. Вот так сейчас горизонтально. Там мазок горизонтальный идет. Сейчас туда забью красочку вот так. Так, теперь от этого голубого промываю. Вот, так. вот. ну так получше. Теперь смачиваю кисточку промываю хорошенько и вот водичкой просто, да, она там влажная у меня, начинаю делать а, горизонтально как бы эту красочку размывать просто водичкой, вот не, не надо ее там сильно прям смачивать, чтобы э, вода текла прям, да, с кисточки. Ну вот она чтобы влажненькая была и горизонтально начинаем вот эти вертикальные наши мазочки перебивать. Получается водная гладь. Еще возьму белеса розового в серединку. Вот здесь добавлю порозовее. Темным перекрылась, да? И как бы уже не так видно. Вот так я добавлю, опять вертикально, да и горизонтальненько начинаем мягчать вот так ну примерно в оригинале тоже там розовенькая здесь посерединке посерединке вот и хорошо да? дальше <клево> я беру разбеленный разбеленный розовый прям на кисточку вот так вот вот у меня разбеленный-разбеленный. На краешек набираю и делаю, чтобы вот а, все ворсинки были собраны. Вот если посмотрим, да, вот у нас тонкая полоса идет. И теперь вот не видно, да, сейчас у нас прям не видно, где у нас берег, где вода начинается. Такая какая-то каша непонятная, да. Вот сейчас этим цветом а, мы с вами подчеркнем. Раз вот такими вот прикладываниями. А, как бы это вот водичка о берег бьется да и вот так вот ступенчато здесь более тоненькие вот они выходят где-то вот так вот показываем вот они у меня получаются одинаковые досмотрим да? и от этого уходим где-то делаем более короткие где-то делаем более длинные более толстые вот эти вот мазочки то есть чтоб они не были у нас какие-то одинаковые то есть можете нанести да сразу а потом уже посмотреть и исправить чтобы не было вот этих одинаковостей И вот красочкой, капелькой-капелькой красочки можно где-то показать в, тенево, в теневых частях. Там этого нет, но это как бы будет хорошо. Немножко-немножко вот так вот рябь какую-то на воде. Легкими-легкими движениями. Даже можете листочку в краску окунуть, да, протереть ее и вот то что вот осталось остатками именно чтобы не было так вот ярко контрастно да вот именно полупрозрачно вот эти вот блечочки на воде можно показать так бирюзовенький с белилками этих же бличочков чуть-чуть очень белесые, мне не нравится. Хочу сделать их понежнее. Вот так. Дальше коричневый, черный, зеленый. Вот тут, вот если где-то меня не устраивает, а меня сейчас не устраивает, да? Какие-то моменты, вот на край берега я более четко подчеркиваю зеленоватыми этими болотными где-то даже черного добавляю вот таким вот темным но мазочки друзья горизонтально вот черного набираю так Вот такими движениями вот так вот сделала я бережок. Вот здесь вот так сделала, То есть, чтобы ну, немного да, этих бликов было. Не прям все подчеркнуто, а вот так вот. Вот сделали. Теперь кусточки на переднем плане. Опять-таки, черный-зеленый такой вот прям очень-очень темный зеленый. Черно-зеленый. И вот сейчас натыкаем вот здесь. Кисточку вращаю. Натыкиваю, но кисточку вот пальчики работают. Я ее кручу. И делаю какой-то интересный такой вот кусочек каким-то э, интересным краем вот здесь какой-то маленький там виднеется вот тут листочки да вот здесь тоже какой-то кустик его уже будет так давайте его повыше вот так вот да повыше. его уже будет перекрывать более такой оранжевый но это мы сейчас подождем пока черный наш высохнет этот чтобы оранжевый был яркий и тогда нанесем пока вот так оставим Вот, такие, вот такая темнота у нас получилась. Дальше этим же черно-зеленым сделаем основание наших елочек. Кисточка все та же, да? Вот они наши палки, и сейчас мы из них делаем елки. Вот так вращая от основания в одну в другую сторону прижимая с просветами чтобы были горы видны вот так создаем елку вот так сделали да одну следующая елочка вот тут у нас макушка ее краешком кисточки сверху у нас поменьше, до да, ветки эти. Вот так вот заполняем. Есть вторая. Дальше вот здесь у нас такой какой-то коротыш. Вот сюда я его поставлю, потому что там не видно. Вот так вот делаю следующую. В одну, в другую сторону, да, как лодочка от основного этого стебля здесь мы вот так у меня пойдет вот краешком раз раз раз маленькими мазочками дальше уже более шире размах к низу лапы эти еловые да уже становятся пошире вот такие следующая вот эта елочка тоже вот здесь вот так вот раз раз раз аккуратненько да на макушечке и сюда уже пошли более такие вот широкие веточки есть такая она более ровненькая да у нас следующая вот это вот тоже вот сверху аккуратненько маленькие коротенькие и к низу начинаем их Делать более такие вот потолще. Уже кисточку нажимаю, да, чтобы они были более широкие. Вот где-то их можно так кверху позадирать. Так вот туда они у нас за край холста куда-то туда уходят. Дальше следующее тоже самое. Делаем такую вот темную-темную подложечку под наши елки. Заходите, вот тут они соединяются, да, как бы одна на другую заходит. То есть не бойтесь. Там они соединяются. У нас макушечки в основном видны, что вот они отдельно. А все остальное к низу. Там масса этих еловых лап. И там особо и непонятно, где, где чего, какая. Даже вот здесь затемни. Вот так. И вот здесь краешек, краешек, там чуть-чуть вот так сделать чуть, -чуть побольше, чего-то там видно. Здесь они доходят почти до этой елочки, до этой. Вот так наметили. Хорошо. Теперь внизу у нас вот здесь подсохло уже темные кусочки. Я вижу, что они стали матовые. И сейчас я сделаю такой темно-оранжевый цвет. Я смешаю для этого чуть-чуть а, красного добавлю в желтенький. Ну так, чтобы был оранжевый, но темный оранжевый. Вот такой, видите, темный оранжевый. И вот здесь а, где-то я посажу. А, Кусточек оранжевый. Где-то уголочком кисточки сделаю отдельные листочки. тоже Чтобы а, была интересная какая-то у меня силуэтик этого кусточка. вот такой интересный пускай у меня будет дальше теперь я зелененький вернее желтенький давайте смешаю с капельком вот этого бирюзовенького вот так вот чтобы получить такую вот яркую яркую зелень вот и вот здесь, где у нас тут полянка эта, да, здесь у нас такими вот мазочками я нанесу где-то больше желтоватые, где-то больше зеленоватые. То есть я этой кисточкой вот где-то набираю прям на краешек желтые, создаю такую зелень, более светлые участочки. вот так там дальше кусочки будут вот так смягчаю соответственно полностью не перекрываю всю теневую иначе не будет красиво ярко чистый желтенький возьму кое-где здесь чтобы прям так вот так было ярко вот уже повеселее, до да, становится Листочку промываю. Теперь я возьму желтенький с зелененьким. вот этим зелененьким. То есть он тоже получается яркий, но не такой, как вот с бирюзой. И можно чуть-чуть успокоить его, добавив капельку коричневого. То есть, чтобы он был яркий, но такой спокойный, яркий. И вот сейчас этим цветом мы попробуем сделать светлые участки на наших елочках. То есть то же самое, да, мы проделываем, только уже не на всех, а так вот кое-где. То есть теневая часть у нас остается. И соответственно. Чем у нас ниже, тем их там меньше, меньше, меньше видно вот этих вот светлых моментов. И вот так вот кое-где показываем. Где-то больше такой коричневый будет. Зелено-коричневый. В основном у основания такой вот он будет темный, потому что там тень до да, куча куча этих веточек там темно вот так эту елочку также больше желтенького беру Какие-то посветлее я прям делаю. Вот так кое-где. Как бы вот так кисточкой делают, да? Вроде как галочки, треугольнички, да? Ну вот кисточкой вращаю. Вот те дальние трогать не буду. Эту подсветила там, где-то эту подсветила, и хватит. Опять вот этот зеленоватый, с коричневым, вот эти тоже. То есть я показываю теневую, да, вот эту показала сначала, потом делаю зеленый, коричневатый, посветлее, да, и самые яркие уже с таким вот желтым самые освещенные. Вот так, вот так. И тут к низу даже можно еще так коричневее добавить. То есть там темнота, темнота. Такие вот пускай прям... Я этой же кисточкой грязноватой, да, я захватила просто больше коричневого. И более желтенькие. Этой же кисточкой. Вот захватываю больше желтого. И где у меня тут могут они быть? Кое-где более такие яркие. Ну, все, вот такие вот елочки дальше я возьму другую теперь кисточку для кустика вот такая у меня есть щетинка она видите такая торчащая вся вот что у вас есть щетинка какая, распотрошенная доставайте ее и будем ей работать и вот сейчас я беру желтенький с вот этим бирюзовеньким делаю яркий зелененький вот такой вот вот прям вот так натыкиваю прям постукивая натыкивая вот таким вот образом делаем побольше сейчас нам нужно такая вот яркая зелень желтый бирюзовенький либо желтый зелененький и вот здесь у меня я вижу кусточек, да, такой зеленоватый. Даже знаете, что я чуть-чуть еще в этот зелененький красненького добавлю, чтобы он все-таки э, был разный, да, а то у нас везде желто-зеленый, как-то скучно. И вот здесь у меня есть кусточек такой. И вот такой распотрошенной, видите, щетинкой, очень классно показывать такие кусточки. Вот он вырос на берегу. Дальше. Коричневого сюда же чуть-чуть добавила. Вот здесь посажу такой более охристый кусточек небольшой. Здесь тоже можно показать немножко какой-то травки. Аккуратно можно покасаться вот этот кустик. Там он, правда, темненький такой, но все равно, чтобы да, поживее было все-таки. Дальше. Этой же грязной кисточкой я вот набираю желтенький. Тут вот ну, что-то у меня тут. И какой-то оливковый уже намешанный. То есть, ну, что было и вот здесь кусочек такой прям побольше поярче посочнее вот тут у меня есть вот такой дальше как мне его усложнить вот возьму добавлю сюда синенького капельку вот пускай у меня вот такой в этот же желто зеленый в одно и то же место я натыкиваю вот такой зелененький пускай да то есть чтобы они были разные кисть не протирала видите где-то светлее пятнышки отпечатываются а где-то темнее дальше захватываю вот Этой же грязной кисточкой вот взяла чуть-чуть красненького, пошла в желтенький. Такой вот оранжеватый получила. Где-то вот там выглядывает такой более кусочек кустика оранжевый. Вот. Ну, чтобы он не был такой скучный, да, однотонный, вот где-то добавим больше красненького. Вот такой вот. То есть у нас уже тут свой лес получается какой-то, да? Дальше, желтый, вот этот оранжеватый, где-то вот здесь кустик торчит, либо какое-то молодое деревце, что-то такое вот на елке туда заходит, перекрывает. Вот так. Где-то вот прям в нем можно добавить более желтых пятен. Основанию сделать потемнее, добавить, вот прямо кунаю в коричневый, добавляю коричневого дальше, вот у меня тут намешан зеленый, да, такой яркий, вот я его перекрываю, вот этим зеленым, то есть на контрастах до да, коричневый, зеленый, то есть, вот здесь светло-желтый, темный светло-зеленый, темно-зеленый, оранжевый, да, то есть, чтобы они отличались и не было вот этой. Каши огромной каши, какой-то непонятный. Вот сюда добавляем такой кусточек, либо травка, вот что-то тут у нас уже растет. Так вот здесь, да, у нас как-то заканчивается некрасиво, не интересно. Вот я беру оранжеватый оттенок, где-то там покажу тоже, пускай какой-то кусток торчит. Так, с вот этим, да похож соединяется вот добавлю такого желтенького к примеру так вот так возьму белилки добавлю свой какой-нибудь зеленоватый замес белилок где-то можно даже вот такой вот чуть-чуть разбеленный как бы в, в этой зелени где-то а, добавить каких-то таких светлых листочков. Вот так. Где-то здесь. Вот так. Дальше опять каким-нибудь желто-зеленым. Вот здесь а, кустики на переднем плане. То есть мы подложку под них сделали, да, и вот сейчас освещенная зелень. Так, какой-нибудь э, охристый вот этот пускай будет. То есть я зелено-желтый вот этот добавляю просто капельку коричневого. Вот он и получается более охристый. Вот покоричневее к низу, здесь тоже можно каких-то коричневых пятен, чтобы ну, это было живописно, да, красиво. Так, теперь я кисточку промою. Так, наберу желтенького у меня. Чистый желтенький закончился. Так, вот я желтенький, доберу да, И беру немножко красненького. Такой ярко-оранжевый. И добавлю еще белил, чтобы такой вот разбеленный оранжевый получился. И на вот этом кусточке я добавлю где-то таких вот светлых мазочка в светлой зелени и здесь можно немножко пускай да будет такое так чуть-чуть еще сделаю красного добавлю вот здесь тоже посветлее но менее разбеленные вот здесь такая вот листва будет. Вот такие вот кусочки получаются. Дальше. Дальше. Желтенький с белилками. И возьму капушку, капушку березы туда. Вот такой цветик, видите? Вот прям ворсиночкой раз и беру сюда. Вот такой вот белилки. Вот такая зелень, прям нежная такая, классная. Еще хочу, видите, подсвет... посветлее какие-то листочки сделать. Но уже до конца не дохожу. То есть там у меня уже глубина этих кусточков. Вот здесь чуть-чуть покасаюсь, там покажу. Травинки какие-то. Коротенькими вертикальными мазочками, что у нас там что-то есть, да? Ну, вот тут можно посадить каких-то травинок так вот кое-где вот здесь немножко покажу светлых здесь наверное даже не буду трогать можно вот здесь около краешка чуть-чуть мигнуть вот здесь к примеру и все и вот здесь я отделю Немножко, немножко вот так подсвечу. Ну и, соответственно, передний план, да, передний план тоже должны быть кусочки такие интересные. Не забывайте про глубину, про темноту. Вот эту полностью не закрывайте их. Так, кисточку промываю. Да, так даже интереснее. Да, оригинал какой-то более темный, такой мрачный. Так, и сейчас, друзья, я сделаю вот красный Желтый, оранжевый, да, и на белилах. Оранжевый, и сюда коричневого, зеленого, вот что-то такое вот. Вот эту зелень всю соберу. Вот такой вот оттенок. Хочется мне все-таки еще светлее елки кое-где. Ну, такие больше, как охристые, что ли. Скучноватые, как по мне, зеленые. Я вот добавлю где-то так вот таких оттенков. Побольше желтого добавила. Ну, вот как-то так пускай останется. И вот тут кусточек. Чуть-чуть остатками уже краски на кисточке я так чуть-чуть покажу. Даже вот оранжеватого можно взять где-то. Чуть-чуть. Ну, вот так пускай. Сюда добавлю коричневинки к низу. Разбеленный вот этот оранжевый. Можно где-то по нашему бережочку. Тут еще показать. Как бы какие-то. Ну может камешки. Чего-то такого лежит. то есть Под кусточками. То есть дополнительно. Как бы мы еще. Показываем наш. Этот берег. Что у нас. Как бы на берегу, да, растут эти кусты, все-таки, они сразу в воде начинают расти. Ну, так поинтереснее уже, да. Ну и, в принципе, на этом можно уже и останавливаться, уже довольно-таки у нас с вами картина получилась интересная. Промываю кисточку хорошенечко от краски. вот единственное вот здесь хочу еще все-таки добавить вот так чтобы поинтереснее было ну вот такой пейзаж у нас друзья с вами получился то есть как бы как вы можете видеть гуашью тоже можно работать ну понятно что это более такая вот работа декоративная получилась. Ну, в принципе, если придерживаться каких-то правил, да, понимаем, что вот глубина, вот здесь елки в глубине, там теневая, да, там не может быть каких-то а, ярких таких солнечных, освещенных веток, как, допустим, вот где-то здесь, либо где-то на свету, да. То есть, зная вот эти вот все правила, наблюдая за природой, можно, в принципе, и гуашью, чем угодно рисовать, и то есть, ну, единственное, что он Зависит от самого материала, да, как он ложится. Какой-то хорошо растушевывается мягко, какой-то более так вот мазками, да, получается. Ну, в принципе, все возможно. Ну, и сейчас мы с вами снимем скотч и посмотрим на работу без скотча. А я пока с вами прощаюсь. До скорой встречи в новом видео. Пока-пока. Ставьте пальчик вверх.